День друзья, сегодня хочу представить клинический случай. Пациентка обратилась на прием с проблемами затруднения носового дыхания. Что здесь интересно, это пациентка повторно обратилась к нам уже после проведенной ранее два года назад в другом лечебном учреждении септопластики, то есть операции по восстановлению носового дыхания. И в данном случае я вам покажу те нюансы, которые мы будем поправлять у данной пациентки. Учитывая ее жалобу. У данной пациентки представлена как раз вывел вам снимочки. Смотрите, остается после операции костный отдел. Костный отдел носовой перегородки. Соответственно, нужно будет добраться до него и удалить этот искривленный участок. Это действительно сделать сложно, не имея эндоскопического оборудования. В задних отделах очень сложно оперировать, поэтому в данном случае могла быть такая, скажем так, нюанс операции мог быть именно в этом отсутствие эндоскопии. Плюс на этом снимочке вы видите ровно такая же ситуация, плюс наличие в этой пациентке гипертрофированных нижних носовых раков. А вот на этом, в чем нюанс, особенность носовых раков на данной пациентке, это если вы видите так называемые булезно измененные, то есть внутри они достаточно расширенные, что увидеть крайне сложно при обычном осмотре, но если вы э, сейчас посмотрим, видите, вот здесь они как бы такая дубликатура, дубликатура, поэтому вот здесь придется проводить пластику носовых раков, иначе у пациентки дыхание снова полностью не восстановится. Плюс рассекать синейки. Плюс в результате э, хронического коварина синусита у пациентки блок соустей гайморовых пазух. И вот эту проблему нам тоже придется решить за счет того, что мы э, проведем эндоскопическую э, синусотомию с целью расширения э, естественных соустей, чтобы воздух пошел в пазухе и, как вы видите, здесь уже Появились признаки отека хронического, поэтому пациентке будет проведено несколько операций в одной, то есть будет проведена реоперация на носовой перегородке, удален костный участок. Пациентке будет проведена латераппозиция, то есть смещены носовые раковины и частично удалены, дабы расширить носовые ходы. Вот. И проведено расширение соустий верхнечелюстных пазух. Возможно, здесь имеется, здесь сложно увидеть, за счет отека может быть дополнительное соустие. Поэтому, возможно, придется объединить. Таким образом, мы здесь расширим и сюда начнет попадать воздух в пазухе. И э, пациентка задышит носом и вся функциональная э, функция. Слизистая восстановится, ресничество петель, который работает в сторону естественно соустья и должен выводить слизь именно через это соустие. А если оно здесь заблокировано, то естественно возникают предпосылки к хроническому воспалению. Ну и плюс носовая перегородка, которая продолжает не давать воздуху попадать нормально в эти пазухи. Ну и соответственно вызывает у пациента постоянный дискомфорт, заложенность, ощущение распирание в пазухах. Естественно, этой пациентке нужно дообследовать на предмет аллергии, потому что про такие процессы просто так не возникают. Ну и ее посмотрит аллерголог, мы проведем определенные тесты на аллергию, вот, и подтвердим или опровергнем аллергическую природу. Поэтому вот такая интересная картинка. Главное, что как бы уже Здесь ситуация, когда пациентку уже прооперировали, причем прооперировали год назад, и у пациентки, в общем-то, не возникло ощущения восстановления носового дыхания. Поэтому посмотрите, что можно сделать. Может у кого-то действительно такая проблема тоже существует уже или продолжает беспокоить после операции, поэтому если вас беспокоят такие проблемы, обращайтесь за консультацией, задавайте вопросы под видео, отвечу и поможем решить эту проблему.